салон, выбирать автомобиль. Салон понравился, приятные отношения, хороший коллектив. Нас обслуживал менеджер Данил. Поставим оценку 10 баллов. Нам очень все понравилось. Спасибо. Советуем всем. Советуем всем. Так что приезжайте, и выбирайте приезжайте, и покупайте. Выбирайте.